Пальцем покажут, куда Все, разъебались. все пьянки. Собираемся куда Вот ты? смотри, смотри, смотри, есть. Ох, блядь. ты что? блять я ушел от него, ебаный урод. Давай. Блять. Опа, наврот. Опа! Есть. Ой, я не фиг вам! А этот придурок, лень его. Жопу въехали, он поехал. Ну есть э, момент. намотал ломорту и все блять что ты делаешь то блять ой блять